А знаете, ведь я его любила, любила больше, чем себя. Пред ним я жизнь свою открыла и ключи к сердцу отдала. О, как прекрасны были те мгновения, что были вместе ты и я, и ничего я не забыла. Любила все я в нем тогда. Любила нежный его шепот, ласкание рук, движение глаз. Любила наши разговоры, что длились в миг. А может быть, и час. Любила все его замашки, его вот такие близкие черты, он был как принц и старой добрые сказки, но в миг один рассеялись мечты. Его как будто подменили, он стал другим, как будто бы чужим, и все вокруг мне слазь твердили, бросай его, зачем же он тебе, а я наивная такая». Все верила, ждала его, ждала. Пока не подошла я к краю, пока не поняла одно: Не любит он меня, зачем же ждать напрасно? Зачем страдать в ночной тиши? Зачем переживать те сказки, что были нарисованы и мне? Мне было трудно, я не спорю, не пожелала бы врагу. Но я смогла, смогла бороться с болью, смогла, я гордо говорю. Смогла забыть все эти ночи, что были вместе мы с тобой. Смогла забыть твои родные очи. Что снились мне во тьме ночной, все кончено. Теперь я знаю точно, что невозможно прошлым жить Любовь свою убил я достойно мощно и каждому желаю окупить.